Меня зовут Ольга, я из города Риги, и я это видео записываю для Академии Стиля и Анны Николаевой. Хочу с вами поделиться, как произошла встреча с Анной. Я нашла в интернете ее предложение о пяти бесплатных уроков. и я решила попробовать. Я очень давно искала мастера, то есть кто бы мог научиться, подкорректировать, добавить мои знания в области стиля, женственности, красоты. И когда я попробовала эти пять уроков, я поняла, это то, что я давно искала. Мне очень понравилось, как она преподносит материал, как он сделан. Никогда не думала, что через интернет можно учиться. И потом следующее предложение – это было пройти уже большой курс платина который включал в себя уже большое количество уроков. И я не ошиблась в своем выборе. Материалы приходили в очень удобной форме, в виде уроков, письма с наглядным изображением. Все было ясно, очень четко, понятно. И в этих уроках чувствовалось, что Анна проделала, ее команда, конечно, очень большую работу, очень много вложили своего таланта, очень много вложили своих знаний. И поэтому все это воспринималось очень легко и просто. И, конечно, с самого первого урока я уже начала меняться. Я посмотрела на свой гардероб, увидела все вещи, как говорится, ненужные уже мне. И с каждым уроком изменения происходили. Очень мне понравился урок по цвету. После этого, конечно, многие цвета из гардероба, которые мне не, совершенно не подходили, я просто раздала другим людям, подругам. Вот. И потихоньку, конечно, я начала приобретать другие разные вещи. Очень мне понравился урок по макияжу, по прическам я совершенно увидела себя в другом стиле. Потом очень были хорошие уроки и рекомендации по тому, какой выбор одежды нужно делать. И я уже для себя приобрела несколько вещей, на которые я совершенно, вы знаете, даже и не смотрела. Обычно, когда я входила в магазин, это огромнейшее предложение, и я начинала теряться там. И сейчас, уже после пройденных уроков, конечно, я как профессионал вхожу, уже знаю, что мне нужно выбрать, какой цвет, какая модель мне подходит. И могу похвастаться. Однажды в магазине, я когда для себя уже делала выбор, одна женщина подошла и попросила моего совета. Наверное, у меня уже вид был профессионала. Вот, конечно, я ей помогла, чему она была очень довольна. И вот потом, когда я вышла из магазина с хорошей сделанной покупкой, я поняла, что, во-первых, я выиграла во времени, я уже не трачу столько много времени просто на бессмысленные походы, я уже прихожу и взглядом профессионала оцениваю, что я могу купить, что здесь подходит для меня, а что нет. И, конечно, совершенно это не было и дорого стоил этот курс. Да, по сравнению с тем, сколько денег раньше я теряла на бессмысленные покупки. Вот, и мой характер тоже стал меняться. Я стала более гармоничная, и другие люди стали замечать во мне перемены, то, как я хорошо стала выглядеть, одеваться, сочетать вещи, двигаться. Мне очень понравился этот курс, и я благодарна команде Анны, благодарна ей и тому той системе, которую она разработала специально для женщин. Огромное вам спасибо!